запись итак добрый вечер сегодня 11 ноября 2021 года меня зовут успековая Айгуль. я партнер компании века вот уже на протяжении года мы честно как бы сотрудничаем, сотрудничаем и все больше больше познаем и все больше больше больше у нас знания открываются, да мы мы все больше знакомимся и с, с компаниями и с проектами а, и вот сегодня выпала такая честь выпала такая честь предоставим вам а, вебинар так. Обычно обычно я веду на колоссальном языке. Сегодня у меня вот второе в русскоязычном пространстве вести вебинар. Я являюсь коуч-тренером по саморазвитию. Одна из тем, таких как форма успеха, буду говорить кратко, полезно и будет эффективно. Формула успеха, она не только, как бы сказать, в этом нашем сообществе она действует, она во всех сферах. Формула успеха, если будем знать эту формулу успеха, да, так как бы сказать, мы будем позитивно и эффективно продвигаться вообще во всем, во всех сферах. А, ну, давайте начнем. Вообще на сегодняшний день, на сегодняшний день, э, испокон веков, людей, в основном людей, э, как бы сказать, э, занимают, э, волнуют четыре сферы. Согласитесь, у нас есть э, сфера э, деньги, сфера э, отношения, сфера э, здоровья и сфера э, предназначения. Вот эти четыре сферы, они друг с другом взаимосвязаны. Если взять, так скажем, как коуч-тренер, как, коуч да, как э, наставник, э, вот эти четыре сферы я рекомендую вести, э, как бы сказать, в балансе, быть в гармонии. Потому что каждая из этих сфер друг другу другу влияет и э, они отражаются в нашей жизни. Если мы одну сферу, как бы сказать, не будем развивать, то она где-то в другом, как бы сказать, времени и энергии, она потратится. В общем, так сказать, есть жизни, если мы разделим на четыре части, да, стопроцентно взять нашу жизнь, ну, как бы день или год, да, нужно разделить как бы, весь день на четыре сферы, то есть обратить внимание на вот эти деятельности на деньги, то есть на работу, на ваше э, зарабатывание, как идет процесс, да, как мое развитие идет, на отношения, на отношения с деньгами, на отношения с окружающей средой, на отношения с самим собой, на отношения в коллективе, это тоже все взаимодействует. Если у нас отношения очень классные, если мы себя чувствуем очень отлично, тогда и не появляется у нас болезни. Это тоже одна из как бы волнующих тем, потому что если я в отличном настроении, если я буду идти на работу с позитивным настроением, да, то не будет во мне что-то, как бы, или голова болит, или проспужение. Например, есть такой момент такой, что если я не могу выговориться, да, то иногда бывает, болит горло, да? Это все, все взаимоотношения, это все откуда идет. И еще четвертая сфера ⁇ это предназначение. То есть зачем я сюда пришел? В любом случае это каждого человека, это будет волновать. То есть получается, если мы будем одновременно, одновременно как бы в день уделять немножко, хоть пять минут, хоть 20 минут на эти так сказать, сферы, то человек будет в этом балансе. А, главное, как я вела в прошлом вебинаре, да, в человеке то есть получается 80% вот психология, то есть получается наше внутреннее состояние, а 20% это инструменты. Инструменты, то есть получается, как я работаю, да, там, то есть настроить себя психологически 80%, чтобы у меня было очень позитивное, настрой да? 20 процентов это уже идут инструменты то есть если взять 80 процентов это эмоциональный эмоциональный это интеллект а 20 процент это интеллектуально то есть I.Q. здесь I.Q. вот эти все очень важные моменты на сегодняшний день это очень как бы сказать после нашего карантина после нашего вот 2020 года это сильно отразилось и сейчас вот люди начали уже, как бы сказать, приземлились, да, и начали изучать самого себя, и все в основном пошли на саморазвитие, потому что некоторые, как бы сказать, которые были, что без работы жить не могут, да, или без чего-то там, без духовок жить не могут, или, ну, в общем, все. это, все показал карантин, то, что мы иногда некоторые бывают зависимы, и вот наша зависимость как бы отразилась, и благо у нас, когда вот мы в основном сидели дома и не могли себя реализовать, мы начали искать и сказать дополнительные, то есть у нас энергия же идет, дополнительные возможности в интернете. И вот в прошлом году очень хорошо мы начали развиваться в компании Века, нам дала очень вот такую возможность, да. И изучать, и, и сама, прикоснуться к криптовалютой, к криптоиндустрии, к криптосообщества. Все больше и больше мы начали открываться. То есть интернет нам тоже дал некую такое развитие, саморазвитие, да, и началось наше окружение меняться. Вот я к чему хочу как бы, подытожить, да, что четыре сферы нам очень вот эти важные четыре сферы, да, это отношения, это деньги, это здоровье и предназначение. Вот эти если четыре сферы они будут гармонии, то есть человек внутри он себя ощущает очень как бы спокойно, потому что если мы будем только развивать, например, если, вот, если только будем деньги, да, о карьере думать, да, только вот только деньги, деньги, деньги, то тогда у нас как бы отношения у нас ухудшается потому что мы домой поздно приходим до да? или время уделяем, меньше уделяем детям или родным или и еще как бы сказать не не выходим замуж или не женимся или или развод вот просто вот, получается хромать отношения если мы только уходим в отношения тогда например если только занимаемся детьми то тогда у нас заработок денег уже уменьшается, да, если, если взять домохозяйки. Да, то есть одна из сфер начинает хромать. А если мы весь день возьмем и разделим немножко, немножко это уделим время детям или своим родным, или самому себе, самому развитию, да, то тогда мой настрой будет очень лучше, и потом настроение будет уже, поток денег будет открываться. То есть позитивное мышление, когда мы настраиваем себя на хорошие, на какие-то сделки, да, например, настрой, как идет, то тогда уже денежное отношение улучшается. Таким образом, еще и когда у нас настрой хороший, то, так, я уже повторяюсь, то тогда у наше здоровье улучшается. То есть когда мы иногда нервничаем, переживаем, у нас внутри где-то энергия собирается, и потом, как следствие по психосоматике вот, появляется какая-то болезнь, не то что болезнь, а энергетический сгусток, и как инструментом 20% вот мы попили воду холодную, да, и у нас горло заболело, это 20% вот, подтверждения, то есть следствием, то есть причина возникла там где-то, и э, в этом здоровье на здоровье она, э, как бы сказать, отражается все-все друг другу взаимодействие то есть это четыре сферы нужно обратить внимание а, вот и теперь я просто хочу если вам не трудно да, себя отследите если взять вот как бы сказать это как колесо баланса да, отследите себя если мы поставим вот в серединку свою нулевой отчет и до конца, до конца отследите от единицы от, от до 10 шкалы на каком, где какая ваша сфера хромает или по вашему ощущению, куда нужно уделить время, это, внимание, внимание, куда нужно, какая сфера хромает. То есть, если та сфера вас хромает, нужно ее подтянуть туда, больше внимания уделить и, уделить и подтянуться. Тогда, вот это, как бы сказать, ваше колесо, оно станет круглым вам легче будет решать задачи или идти по жизни еще лучше, эффективнее. Эффективнее. Вот эти четыре сферы очень важны. Я хочу этим сказать, потому что как бы сказать, зависимы где вы работаете, не работаете. Вы в любом случае остаетесь сами собой. Когда вот эти четыре сферы внутри вашего блаженства, внутри спокойствия, да, такое происходит, то тогда вы можете решать задачи легко и просто. И поток энергии уже идет совсем Теперь, если мы придем, да, вот формулу успеха, да, самая главная формула успеха, я хочу сказать, она действует везде. Формула успеха называется 10-40-50. Вот эта формула, она, если вы запомните ее, везде ее можно применить. Называется 10-40-50. Что такое 10? 10 – это 10% знания, знания, то, что вы знаете. Вы в каком-то деле, например, да, профессионал, например, вот какие-то знания там, например, сейчас в данном случае у нас мы развиваемся в компании Века, да, больше знания выходить по блокчейну, больше знания там транзакций, больше знания биржи, да, как они работают, какие, сколько там, больше развиваться в этом, это ваши 10% знаний. И теперь очень Важно это, 40% это позитивного мышления. То есть с любой ситуации вывести позитив. Не позитивно ходить, не позитивно, а вот мыслить, очень позитивно мыслить, чтобы какая-нибудь ситуация, если пришла, вы в позитив ее превратили, да то есть сразу на автомате. Это очень важно. То есть 40% занимает нашего, как бы сказать, вот, Формулу успехов. И 50% это окружение. Согласитесь, если ваше окружение, окружение а, будет э, так бы, негативно да, думать, э, говорить, то вы волей-неволей там же в этом, в этом окружении попадаетесь, и дальше развитие не идет. Да? Если, вы попадаете, если у вас окружение больше говорит о деле, больше говорят о успехе, да, больше говорят о каких-то новаторств, да, то вы уже становитесь, как бы сказать, больше знаний открывается, и ваш идет внутренний рост. рост. И вот эта формула, формула называется 10-40-50, 10 40, -50. 10 -40 -50. Она действует в любом, в любом как бы сфере, в любой сфере. Как можно ее отследить? Я обычно своим ученикам говорю так. А, а, как можно ее отследить, я обычно говорю так, а, как можно а, посмотрите на ваше окружение, что, какое внимание у вас уделяет, сколько вы времени том или ином проследите и сделайте анализ вашего окружения, о чем они говорят. И а, проследите за собой, прослушайте услышьте, о чем речь идет, да, и вы поймете, в каком вы окружении. Это очень, очень важно. Если ваше окружение, вот 50%, да, это окружение, то окружение, которое вы где-то, ну, 4-5 часов или 8 часов, в зависимости где вы находитесь. Если вы на работе, да, где-то служащий или, или работающий наемный или какой-нибудь... В бизнесе доходите, да, и это окружение будет говорить только негатив, то задумайтесь, какое ваше окружение и как идет ваш рост. И о чем они говорят, это очень-очень важно. Потому что в этот окружение, да, окружая, как бы сказать, себя людьми, у которых вот есть цели, да, амбиции, да, они помогают вас вывести, вот, найти собственное, собственное я, да, собственное, как бы сказать, индивидуальность. Да? Или вы, вы увидите этот рост, это очень-очень важно. Когда я обычно говорю, посмотрите, о чем они говорят, что делают. Какое развитие? Если там никакого развития нету, то тогда меняйте окружение. Просто меняйте окружение. Обычно, если где-то вы находитесь с друзьями, например, да, или с родными, или где-нибудь в коллективе, в течение нескольких часов вы говорите кого-то, обсуждаете или рассуждаете, да, или обычно мы как бы сказать плохо говорим, да, то тогда задумайтесь, где вы находитесь, где ваше внимание, куда оно уходит, о чем оно думает, где я вообще нахожусь. И вот такое сделайте анализ самого себя. То есть задайте вопрос, где я, что я и куда мой фокус, где я нахожусь. И тогда вы в этот момент просто начинаете сокращать свою как бы, жизненную вот энергию, которую, куда она охотится, где она нужна вам или не нужна. Если взять, например, вдруг окружение, которое, грубо говоря, ну каким вот, грубо, какой пример, если вот все пьют, да, вот, ну, ну как бы сказать, пьют, да, пиво пьют или что-нибудь, посмотрите, как, как вы ведете, вы тоже присоединяйтесь или что вам это хорошо, ладно, один день, два дня, три дня, это уже надо задуматься, какое мое окружение, окружение, делайте анализ и быстренько, если это окружение вам не дает роста, если это окружение не дает вообще позитива, да, все вот что-то что-то уходит ваша энергия то, то есть задуматься можно и сразу же остановить и искать новое окружение или создайте вокруг себя окружение. Если ваше нету это окружение вот этого, то тогда посмотрите в интернете. Сейчас в данный момент у нас очень хорошее сообщество. Я очень благодарна вот компании Велька, потому что нам дает, как бы, возможность каждый день прослушивать вебинары. Вот с Point Galaxy, да, вот мы прослушиваем, как можно на бирже работать, да, и много-много интересного. То есть ты расширяешь больше вот это знание, познание, и видишь, что люди есть там, и рост идет своего внутреннего «я». Как бы я, даже если, благодаря интернету, можно развиваться, и благодаря вебинарам, благодаря сейчас Zoom, да, мы можем создать свое окружение. Если у вас там, как бы сказать, говорят, как я буду у меня одни только бабушки, у меня только пенсионеры, или, или они интернет не знают, и, в общем, ну, много-много там можно, да, или я далеко живу, я, конечно, вам в городе хорошо, вы собираетесь, а у нас вот некуда, кому-то нет единомышленников, единомышленников, да, то нужно найти именно вот это такое окружение, да, хотя бы начать, да, хотя бы подумать или в интернете начинать слушать, полезные как бы на ютубе очень много видео можно послушать и уже направить фокус на это на то, чтобы поменять окружение, потому что посмотрите в формуле 10, 40, 50, там 50% 50% это влияет, влияет окружение. Таким образом, вот сейчас как бы сказать вот Сделайте вот анализ, да, я просто рекомендую сделать анализ, посмотрите целую неделю, проследите за собой, какое ваше окружение и что, о чем оно говорит. Полезности есть, есть, есть ли развитие. Даже если нету, то можете создать, говорить о компании Века, что есть такая возможность то можно даже, даже если нету возможности да, хотя бы начать с 10 долларов, у нас есть несколько таких проектов, да, как ProfitBot, да, или 10.90. хотя бы начать, и здесь можно в этом сообществе найти свое окружение. В Телеграм, чат-ботах, да, есть в телеграммах, да, там есть чаты, где тоже общаются люди, очень много-много как бы даже в как бы, других городов, других стран, да, мы говорим о развитии века, как курс идет, как мы делаем в автовеке, например, век авто, да, там век авто программе век авто мы делаем реинвесты, как мы поднимаем портфели. И таким образом мы видим, что развитие идет, и мы создаем свое окружение. Только помечтать, только направить цели, да, и у нас будет окружение. Вот я то, что хотела сказать, донести, это очень просто. Просто запомните формулу 10, 40, 50. Я обычно эту формулу даю своим ученикам, и они быстренько сразу же, каком бы окружении не были, они Сразу делает анализ и как бы сокращает некачественные дни свои, свою энергию, да, куда фокус она идет Сразу 10 знаний, 40% позитивного мышления. Позитивное мышление – это очень большая такая работа над собой, над тем, какие блоки есть, куда какой фокус мой идет Это очень-очень тоже 40% занимает внутреннее состояние позитивного мышления, и вашему успеху да и 50 процентов наше влияет наше окружение вот это и есть формула успеха того чтобы, чтобы быть успешным потому что наше окружение оно влияет на нас влияет и где вы находитесь почему там везет не везет это все оттуда оттуда идет что с кем я общаюсь, да, это очень-очень важно, вот. и компания наша, она дает такие возможности, возможности сделать свое окружение более того, что, как бы, в развитии я очень сильно благодарна, потому что в нашем компании, то есть в сообществе века мы, как бы сказать, свидетели того, что творится, то есть вот сейчас будет выход от блокчейн 2, да, мы тоже будем изучать, можете, да, открыть чат, можете изучать, как бы быть, быть в процессе всего то, что у нас проходит, все, все что проходит в нашем, в нашем сообществе и быть свидетелем того, как у нас будет расти наша компания, да. И будет много-много как бы новостей и проектов, и мы все будем в этом процессе. Это же классно быть свидетелем того зарождения века. И мы с радостью, с гордостью будем говорить, да, это наш проект, да, это мы там, мы там первые проходцы, пионеры, да. Это очень классно. И сейчас, в данный момент, просто для понимания на то, что я говорю. Мы можем сейчас как бы попрактиковаться да, по э, тому, что э, вот эта формула успеха, вот как э, проверить позитивный настрой или как можно сформи, сформули, сформули, сформулировать да, э, те или иные примеры. примеры да. Я вот взяла такие распространенные, распространенные э, как бы финансовые блокировки или... Установки, как у нас говорят, да, которые мы заложились э, с веков, мы слышим каждый день. А когда мы это будем переворачивать на э, трансформацию, делать на позитивное мышление, да, и как это будет выглядеть. Например, давайте по, э, в чате сделаем как бы некую как бы обратную связь, что я поняла, что вы слышите, о чем э, вообще речь идет, что я... Как бы сказать, чтобы не было активно, напишите, пожалуйста, вот, кто как думает, да, вот, к примеру, вот, деньги – это не главное в нашей жизни. Как можно, как можно, пере, как бы сказать, перефразировать на позитивные, как бы сказать, эту фразу, чтобы, согласитесь, обычно мы много слышали, да, деньги – это не главное в нашей жизни, главное вот это, да, но почему-то почему у нас там мы где-то недовольны там финансовым положением, или деньги не идут, или деньги уходят, да, Это, и мы не можем понять в чем, Потому что мы обычно головой, мы где все слышим, видим, да, мы же понимаем головой, умом, разумом, что деньги, они нужны. Но здесь внутри у нас заложено, что есть какая-то опасность, есть страх. Я не понимаю, что такое деньги, да. А, вот, давайте э, немножко поразмыслим, да, и напишите, пожалуйста, может у кого-нибудь какие-то возникли трансформации да, на тот пример, что деньги это не главное в жизни. Кто как может, чтобы, как бы сказать, э, перевести его на позитив? Деньги это, и давайте на позитив. Мы говорим, деньги – это не главное в нашей жизни. Так она главная или не главная? Вот просто задайте и переверните его позитив. Кто может написать? Согласитесь. И слышно или не слышно? Давайте проверим связь. Меня слышно или нет? Может быть, я говорю пустую? Напишите, на... поставьте, пожалуйста, плюс. Плюсик, если меня слышно. Чат открыл, пожалуйста, плюсик. Не стесняйтесь, будьте открыты к миру. Потому что чем больше вы открываетесь, тем больше у вас поток идет. Вам же лучше. Не стесняйтесь. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, на слово, на пример деньги. Это не главное в нашей жизни. Как будет? как бы вы хотели, хотела Деньги это главное в нашей жизни? Так можно, можно было. Деньги это главное? А теперь вот такой вопрос. У кого как, по, по как бы сказать, к себе скажите, вот внутренне, Деньги управляют вами или вы деньгами управляете? Деньги управляют вами. Я завишу от денег. Ага, деньги помогают. А деньги это? Деньги это главное в нашей жизни. Супер Айслуг помогает быстрее достичь своей цели. А вы сами можете без денег достичь цели? Без денег. А цели какие? Кто главный? Задайте вопрос. Главные деньги, главное, деньги главные в нашей жизни? Или не главная наша жизнь? Это очень важно. Когда вы сами осознаете это, пойдут потоки. Без денег ничего не достичь. Угу. Без денег вообще ничего не достичь. То есть деньги управляют вами, да? Вы без денег ничего не можете. Без денег ничего не достичь нельзя. А что вы хотите? Деньги вами управляют. А как бы вы хотели? Так, здесь Роман пишет, без денег, без денег сейчас и кредиты не закроешь. Вот слушаю, с одной стороны, согласен, деньги не главное, главное здоровье. Но сейчас 21 век на дворе и без денег не, не во всех случаях прожить. Хорошо. А скажите, кто главный? Главное вы или деньги? Когда мы поймем внутри самого себя, в голове установочка, вот установка, задайте вопрос. Без денег мы... К сожалению, даже родные не нужны. Окей. Угу. Вот установки уходят. К сожалению, это ваше убеждение, что я без денег родным не нужен. Угу. Без денег кредиты не закроешь. А? Так. То есть деньги управляют нами, да? Деньги. А как бы вы хотели, чтобы мы управляли деньгами или деньги, чтобы управляли нами? Это очень важно. Если вы самой в голове вот поменяете механизм. Угу. А, констатация фактов. Хорошо. А ваше убеждение. Нет, это не мое убеждение. А ваше убеждение какое? Ваше убеждение. Деньги управляют вами. Прислушайтесь внутри самой себя. Если деньги управляют вами, то да. То есть, как вы подумали, куда ваш фокус то происходит. То есть, если вы внутри, внутри самой себе убеждены, что... Деньги управляет мной, деньги начнут вами управлять. Убеждение-то вы создали? Но если мы поменяем, что я управляю деньгами, я управляю своими деньгами. Мы же хотим, чтобы мы сами управляли деньгами. Ценность. Чувствуете, как ценность? О, главное я, и мы управляем деньгами, понимаете? Когда вы в голове, вот это вообще классно, сейчас я сейчас чувствую, да, что вот вы начали уже потихонечку, да, извиняюсь так, я извиняюсь у нас даже здесь сопротивляется компьютер у нас интернет интернет даже так на деньги так реагирует представляете такое идет сопротивление это вообще как на деньги у нас идет установочки то есть получается Такое сопротивление идет, как вот меняется. Вот так оно происходит. То есть энергия вот в таком формате. Я извиняюсь, если э, что-то там... Э, я пропала, вот подключили второй интернет. А, так, это, это, главное, это я и моя семья, родные, друзья помогу во многом. Но сейчас, но ведь сейчас прожить Ситуация бывает разные. Кто деньгами управляет, а кем управляет ими. Если самое главное, главное, что хочу сказать... По, по практике, в основном практике, я практикую именно денежное мышление, да, и это очень важно, как вы мысли поменяете, так идет пойдет поток ваших, э, как бы сказать, э, куда, как вы настроите самого себя, настрой-то у вас в голове, да, ваши убеждения-то в голове, как вы настроитесь, так оно пойдет. То есть, если ваш выбор, что деньги управляет мной, то тогда деньги будут управлять вами. Они хотят придут, хотят уйдут, хотят создать долг, хотят не создать. То есть они будут вами управлять. Это очень важно. Но если у вас, если мы берем кредит, и у нас остается долг, мы должны взять ответственность, не брать его или не заходить. Во всяком случае, продумать, он нужен или не нужен. Вот, например, я как-то задала вопрос. Я говорю, Айгуль, вот я тоже брала кредиты тоже из этой серии, да, долговой ямы, вот все. Я просто задала вопрос себе, просто сказала, Айгуль, зачем тебе кредиты? У меня сразу ответ, внутренний ответ пришел. Нужно же отдавать кому-то, понимаете? То есть у меня стену подсознание, подсознательно я себя понимаю, что мне нужно, мне, мне деньги не нужны. Они, если приходят, надо кому-то отдать обязательно. И, они, и создался кредит, который ежемесячно я работаю, работаю, работаю, работаю, да, некую энергию трачу, да, и потом приходит у меня зарплата, и потом моя важна внутри, надо кому-то отдать. То есть у меня э, как-то 20 лет, когда я пошла работать, у меня такая, как бы 90-е годы, я помню, у меня была очень сильно высокая зарплата, я не знала куда, нет было ни цели, ничего, просто нужно было зарплату. Нас научили зарабатывать, да, к сожалению, нас научили все системы построена образование на то, чтобы зарабатывать, то есть быть в какой-то профессии, да, чтобы в профессии научились, но что заработанными деньгами, как управлять, нас не научили. То есть не научили понять, что такое деньги. Деньги – это энергия. Согласитесь, если вы идете на работу, вы отрабатываете 8 часов, и в месяц вы работаете 24 или 22 дня, и на работе вы свою, свою жизнь, свое время, свою энергию потратили, да? то есть что-то сделали, там, у станка постояли, или полы помыли, или где-то нарубили, или где-то пропечатали, да, вы свою энергию потратили, да, то есть вы вложили, и вам в качестве зарплаты, вам дали вашу энергию в, в этом, как бы, в материи, вы получили в материи зарплату, то есть ваша идея пойти на работу, ваше действие сделать работу, а окончательный результат вы получаете как в материю зарплату. То есть и отсюда теперь посчитайте, сколько стоит ваше время и энергия. Понимаете, о чем речь? Когда вы будете понимать, что я чего стою, сколько моя эффективность, сколько мой час стоит. И вот когда будете понимать, если, если вы не согласны с зарплатой, то тогда нужно повышать квалификацию. Если нужно квалификацию, то нужно вложение самого себя, то есть инвестировать в себя и и поднимать вот знания. И менять окружение, естественно. Вот здесь все вот взаимосвязано. Тогда просто к чему я хочу сказать, что примером, да, вот мы только что взяли один такой простейший пример по поводу установок, да, что деньги... Э -э так, деньги – это не главное в нашей жизни. Давайте его так напишем. Можете записать. Деньги – это... Это важная часть моей жизни. Они мне нужны для комфорта. Деньги – это важная часть моей жизни. Они нужны для моего комфорта. И это классно. Понимаете? Деньги, они нужны мне для моего комфорта. То есть я главной остаюсь. Деньги мне еще лучше улучшает мой комфорт. Это понятно, да, как минут? Давайте следующий пример разберем. Зачем зря тратить деньги и так обойдемся. Да, деньги это важная часть моей жизни. Они нужны не для моего комфорта. Давайте давайте второй пример разбьём, немножко поживее. Очень классно, что есть у нас обратная связь, и как-то мы расширяем, сейчас мы расширяем. То есть я еще раз говорю в прошлый раз, что к деньгам отношения, вот это все мы, вот деньги, деньги, да, говорим, да, мы не понимаем, куда наша энергия, мы не понимаем, и что с ней делать, и как, как ее улучшить. Да, что источник энергии это я сам, я это есть деньги. Вот это нужно понять, что мы своими мыслями, своими головушкой, вот это да, головой, мы начинаем думать, придумывать, где-то ходить, где-то подрабатывать. Мы же это думаем да и тратим туда энергии. Думаем, как бы лучше улучшить. И в результате у нас приходит все в области как бы результатом нашего действия приходит в области Денег материи – это заключительная, как бы сказать, наших мыслей от духовного, да, от этого тонкого мира к материальному миру. Вот конечный результат – это очень-очень важно. Давайте второй пример разберем, зачем зря тратить деньги и так обойдемся. Есть такое экономия на себя – вы почувствуете, когда мы обычно, взрослые а, люди, если дети, да, мы готовы кому-то а, что-то приобрести, да, сделать подарок, вот, заметьте. А, но когда а, вопрос идет «я, мне что-то», мы начинаем обходиться, то есть экономить на себе. Очень важно. Если я начинаю экономить на себе, мне тяжело, но если я мне нужно а, ребенку что-то приобрести, я это очень как бы часто замечала. А, было некое, как бы сказать, внеплановая да, В школе нужно было собрать некую сумму, да, и мне там не там не подрасчитана была та сумма, которая нужна. Вот какой-то классный фонд. Что интересно, я только подумала, что мне нужно ребенку. сразу же, через некоторое время потому что мое желание открытое я для ребенка там все делаю да то есть это мое чадо я не хочу чтобы чтобы она никто не отставал от меня есть сразу же мое желание открывается это же мое чадо, да у меня нет препятствий я легко нахожу деньги но когда относительно меня идет самолосы почему-то у меня идет зажатость вот проверьте себя Какая-то экономия недооцененность. Недооцененность. Я обойдусь, пойду пешком, пойду сама подниму, пойду сама сделаю. Да? Вот такое есть понимание. То есть то в этот момент мы обесцениваем саму себя. И тогда, естественно, деньги не идут. Они идут туда, где хорошо, легко идется. Зачем зря, зря тратить деньги, я могу себе сказать, когда я могу обойтись. Но как можно позитивно это сформировать, сформулировать? Можно так сделать? Деньги приходят ко мне легко и быстро. Они, они как, обычно еще такое есть, такая поговорка, как пришли, так и ушли. Есть же такое как пришли так и ушли давайте поменяем слова сейчас будет другое другая энергия как ушли так и придут действие одно и то же но намерение разное мы обычно как обычно нам говорят да обычно наши установки Обычно с детства, которые как деньги ушли, как, как пришли, так и ушли. Давайте поменяем на позитив. Это очень-очень важно. Это тонкие-тонкие такие сказать, слова, которые мы не замечаем, но мы, если поменяем намерение, будет совсем по другая энергия. Ну, только что я сказала. Как пришли, так ушли. Давайте поменяем. Как ушли, так и придут. Или когда мы что-то приобретаем, мы обычно говорим, я покупил, я купил, а теперь немножко по-другому задайте а, намерение. То есть делание одно и то же. Делание от, сейчас вот от зарплаты до зарплаты вообще классно. Делаем одно и то же, да? Но намерение совсем другое. Поменяйте намерение. Мы когда покупаем, заметьте, когда мы говорим покупаем, мы некое отдаем от себя вот какую-то часть денег, отдаем энергию свою, покупаем, да? А если вы скажете, я приобретаю для своего блага, посмотрите, какая энергия. Я приобретаю для своего блага. Вам и так охотиться легко отдадим, что я приобретаю. Не покупаю, а приобретаю. Больше отдаешь, больше получаешь. Вот классно. Понимаете? То есть вот этот процесс очень-очень важно. Намерение, то, что мы послаем во Вселенную, это очень-очень важно. От зарплаты до зарплаты. Теперь вот здесь такой момент. Ваш доход приходит только зарплаты. От зарплаты до зарплаты. У нас фокус от зарплаты до зарплаты. Может быть доход от других, от других источников. Может вы создаете какой-то пассивный доход. Это тоже будет доходом. Не от зарплаты, уже расширяйте. Расширяйте ваш денежный поток. Может от любого... Если вы будете говорить, у меня зарплата, да это зарплата, а каждый день у меня приходит доход. Ко мне приходит каждый день доход. Просто поймите, в нашем веке, в нашем в сообществе века есть такие проекты, которые каждый день вам капают. Это вот на сегодняшний день. И стейкинг 10 90. И есть такая веб токен профит Каждый день. Там не то, что ты каждый день получаешь 0,8%, это, я говорю, самый такой депозит, да, самый такой стандартный. 0,8% каждый день. А еще плюс стенки Два в одно. А еще если команда, если там вообще бонусная, командный бонус, там бинарный бонус, вообще круто. Деньги приходят ко мне легко. Деньги приходят к нам легко и свободно, да, да, да, да, да, да. Все о том же. Вот от зарплаты до зарплаты пересмотрите, от зарплаты до зарплаты. Мы обычно так вот. Представьте, зарплата у нас бывает месяц один раз. А если будет, если вы расширите и скажете, ну зарплату я получаю каждый день ежечасно, каждый. День. То есть мы, мы сориентированы, мы на столько, столько вот я спрашиваю, когда у тебя приходит? Ой, в месяц один раз зарплата же приходит. Больше откуда мне деньги приходят? Так еще намеренно, еще твердо говорят. Конечно, мы себе поставили ограничение дохода. Если мы расширим, и мы скажем, каждый день мне приходит доход, и вы почувствуете, каждый день приходит доход. У нас очень много таких проектов. У нас проекты есть век авто, у нас проекты с 10-90, да, у нас здесь веб-таки профит, вот сейчас он в Голдн Радю, в Ratio, да, вообще классно, супер-супер. Да, ежедневно получаю, бог, классно. Понимаете, о чем? Это очень важно, позитивное мышление. Когда мы будем это менять внутри, намерение, мы будем действия одни и те же делать, но намерение очень важно, как обычно мы говорим что посеешь, что и пожинаешь. Или есть такое, все должно вернется. Почему-то я всегда служу, говорю бумеранг, а что для вас бумеранг, позитив или негатив? В основном у людей идет негативно. Но можно же завести бумеранг счастья, счастье придет, бумеранг доброты и доброта придет. Бумеранг благодарности и благодарность приходит, это же классно. А можно информацию по, по акселератору? По акселератору, конечно, это самое, как бы сказать, это в данный момент мы ждем, потому что вот, вот какие-то новости, да, то, что асср будет применяться, это все вышестоящим как бы, администрациям. Я, моя сейчас задача просто вот формулу, формулу успехов <сасласт> рассказать. То есть вот формула успеха, она говорится о том, что и опять хочу донести, что вот наши мысли очень важны. Как вы настроитесь, так и она будет. Очень важно, ваше 10% знания, всего лишь 10% знания, да. 40% позитивного мышления, это очень важно, 40%. 50% это наше окружение. Посмотрите, если окружение, посмотрите, просто проанализируйте. 24 часа, куда вы, фокус, где вы находитесь, вы развиваетесь или не развиваетесь. Вы говорите... Есть еще такое понимание, когда э, ваше окружение говорит в основном, кого-то обсуждает, осуждает, это, это бедное мышление, но это факт. Есть еще среднее мышление, да, среднестатические или средние такие мышления, когда люди говорят о политике. О политике, политике, политике говорят там, где-то что-то, там такое-то, он там -то государство такое, это, это когда среднее мышление идет, среднее. И туда, и не сюда. А есть еще <смех> богатые мышления, <смех>, которые люди говорят в основном о проектах, о развитии, о том, что давай сделаем это, давай запартнериться, давай бизнес, давай вот такой, там, какой-нибудь, что-то, какая-то движуха, да, то есть получать о развитии. Это и есть окружение, она очень сильно влияет. Там охота быть. Ходить на форумы, да, где бизнесмены собираются, говорят о чем они. Когда мы, как бы сказать, больше в этом окружении, да, где пахнет деньгами, так скажем, да, мы уже становимся частью их. Это очень-очень важно. То есть, так, точнее, семью, там что у нас? Было бы так, чтобы можно было потратить на себя и своих близких. Все можно, все возможно. Было бы так. Так. Всем доброго времени, чернидов. Хорошо? Доброго вечера. До да, синих, да. Так, было бы так, чтобы можно попытать себя на себя и на близко на семью. Все возможно. один приходит ко мне легко. Вот. И еще есть такой один, тоже такой же как бы установкой. Я бедный, но гордый. Я очень много это слышу, да. Я бедный, но гордый. Ну что из этого? Я тоже как бы тоже так этого принципа одержалась и ничего и, и ничего просто мысли поменяла и все как можно будет переформировать его на позитив а можно будет как бы я бедный но гордый а теперь смотрите такой вопрос вы просто задайте себе каждый свой в себе у себя я бедный или я богат? Вам нужно осознать, вы богаты или бедный. И богатство в чем заключается? Только в деньгах? Вот, задайте вопрос. Я богат? Я богата или бедная? В чем заключается богатство? В чем ценность моя? Если вы саму себя не цените, никто не будет ценить. Это первое. А если у вас руки, ноги работают, если глаза видят, если уши слышат, может быть, богатый. Если у вас есть дети, если у вас есть семья, если есть муж, если есть а, жена, вы богаты. Вы очень богаты, просто нужно их ценить, то тогда, если я донесу до себя, что я богат, деньги начинают работать. Я, точно, я самая богатая, я века нахожусь, да вообще супер круто. Вот, вот такая была сегодня вот тема, да, хотела как бы немножко как сказать, чтобы было играючи не только думать, но и, ну и приземлиться в каком плане, что мы все равно люди, мы должны быть в ресурсном состоянии. Я говорю о том, что в нашем, в нашем сообществе это все есть. И у нас такие, как бы сказать, очень много наших спикеров, очень много лидеров, да, очень позитивных, как бы сказать, познакомились за год познакомиться очень многими людьми, да, были, вот Искандером, да, когда он выходит, так, так, так прям настроение поднимается, это наше окружение, да, и Века, компания, сообщества быть в этом сообществе очень здорово, очень даже, как бы сказать, гордо, да, это можно сказать, и мы участники этого проекта, я всех вас, как бы сказать, люблю, все возможное, что возможно, что какое-то, как бы сказать, расшевелить или наше сознание расширить, я готова. И спасибо, благодарю компания Века, да, такую возможность, что дала выступить, донести какую-то мысль, да, а мы все люди, давайте дружить, давайте развиваться. И в нашем компании очень эти проекты есть, очень хорошие проекты, делать нам дополнительно пассивный доход. Если у нас пассивный доход будет постоянный и без, как бы сказать, мы отдыхаем и нам просто денежки падают легко и просто. Не с трудом, да, да, немножко где-то есть нужно усилие, но если мы машинку заведем, мы саму себя заведем, да, это вообще будет супер и классно. И таким образом давайте мы уже завершим. Вот здесь вы можете простудировать себя, посмотреть, как домашнее задание возникнет, где я нахожусь, что обсуждаю, какое есть сообщество, где можно развиваться и строить планы. И компания нам дает эти возможности. Вот мы сегодня немножко, так сказать, поговорили, пообщались. Я очень рада Роману, вот девочкам, кто у нас как бы активно, да все участвует. Спасибо вам всем. Очень сильно благодарна, чтобы был, как были в процессе. Я вас всех люблю. Я думаю, что сегодняшний вебинар удался. Спасибо всем за внимание. До встречи. До встречи. Всех целую, обнимаю, благодарю за внимание. Давайте мы завершим.